Привет, девчонки, в замещании проект Palimusavis.ru и я Емилия Рыж. И сегодня я не солнечным, не радостным Питере, но в действительно замечательно и красивом городе. И сегодня моя ученица, одна из, да, живет в Питере. И наконец-то мы встретились не онлайн, а офлайн. И решили поговорить сегодня на тему инфобизнеса в детской теме, да. И со мной Анастасия Писаревская. Настя, привет. Привет. Настя. Смотри, вопрос про то, как ты вообще запускал первую свою группу. Насколько это вот многие девчонки боятся вообще, да, там, как же они могут там преподавать или еще что-то общем-то рассказывать, потому что у них нет опыта ничего. Вот как ты переборол и решил, да, вот действительно я хочу этим заниматься, я буду вести, ну, заниматься именно инфобизнесом. А, ну, я уже пришла к этому решению. Я поняла, что я это уже делаю. Мы полгода шли к этому. Постепенно-постепенно, потом меня уже допинали, что мы наконец-то пришли к тренингу. И просто эта тема меня настолько включает, я настолько вижу, как она работает, вот та тема, по которой я читаю тренинг. Я вижу, каким результатом она приводит, как меняются дети, а ко мне приходят мама с проблемными детьми. И это дает мне силы именно уже в процессе тренинга. Начинала, сложно было. Было страшно. Перед первым вебинаром многие подкашивались, сидела не живая, ни мертвая, но отчитала, тут же получила обратную связь, тут же люди мне начали писать спасибо. Это такая информация, которую я ждала всю жизнь просто. Писали мне личные сообщения ВКонтакте. Я поняла, что это нужно. И пошло. Настя, смотри, я, в общем-то, была на твоем первом вебинаре, ну, так как я да, ну поддерживаю всех своих девчонок, которые обучают, да, и я, честно, была очень заслушалась. Реально. Потому что была классная тема. В принципе, меня уже не касающийся, потому что у меня взрослый ребенок, но была подача, было вот выстроено все. Скажи, как ты вот, э, настраивалась на сам вебинар, даже вот просто первый, первый твой вебинар. Потому что я, как всегда говорю, что вебинар первый нужно пережить и выжить. Вот У тебя это получилось классно. Расскажи, как ты это сделала, чтобы остальным девчонкам можно было спокойно это сделать. А, ну, Во-первых, конечно, я очень качественно подготовилась. То есть не, не, Несколько недель я жила абсолютно этой информацией. Она у меня шла на самом деле от сердца. У меня был вот такой конспект еще огромный. Я в него не взглянула ни разу. Потому что это все вот настолько было мое, настолько пережитое, прожитое, полностью структурированное. Меня было не сбить ничем. Я очень боялась, что мне кто-то на вебинаре окажется недовольный, кому не понравится моя информация и так далее. Такого не было, то есть была какая-то вот поддержка зала, как ни странно, хоть какая-то обратная связь, я чувствовала себя уверенной в этой информации. Я видела сразу отклик от людей, и ну, я изначально была в ней уверена. Плюс по ходу дела в ней была уверена, плюс она настолько действительно качественная, что вот никаких проблем даже с первым вебинаром не возникло. Но я настраивалась, я всех выгнала из дома, муж с детьми гуляли где-то на улице, а было еще холодно, был март. Вот, потому что мне нужно было настроиться, и вот я на одном дыхании буквально. И вот я отвела и выдохнула первый раз после того, как я его закончила. И все, поняла, что мне не страшно, что у меня это в принципе получается нужны определенные технические навыки ну, нажать на, кнопочку, нажать на да, кнопочку да поработать может быть с голосом вот сейчас у меня как раз с голосом проблемы то есть я понимаю что голос нужно беречь это теперь инструмент мой да. вот а это очень важно когда у тебя вебинара голоса нету а какие-то вот такие вот моменты но я поняла что моя информация нужна и моя информация интересна и мне и моим слушателям и это дает мне силы и тогда, и сейчас. Настя, еще вопрос по, смотри, ну, ты же сама понимаешь, что детская ниша очень востребована, очень много конкуренции. Вот как ты не обращала внимания на то, что у тебя подруги куча занимаются инфобизнесом в этом направлении, да? Как ты на это не посмотрела и решила начать, потому что очень многие девчонки боятся просто-напросто конкуренции. Вот раз... расскажи об этом. Ну, мы изначально говорили о том, что если я это дело люблю, то у меня оно получится. Ну вот, да, да. у нас было была Первое, да. да. У меня, Плюс у меня есть мой личный опыт материнства. Несмотря на то, что эти девочки читают вебинар может быть, по схожим темам, мы вместе учились и получали вместе эту общую информацию, но у каждой свои дети, у каждой свое количество детей, и каждая мама в своем роде уникальная. И вот на этом вот опыте, нашем личном, на том, как мы переварили сами эту вот общую информацию, которую получили одинаково, на этом мы каждый выстраиваем свой проект. Ну, у каждого есть какая-то изюминка. Одна занимается, там, делает акцент на количество детей и их взаимодействие. Другая, на еще какой-то вопрос. Я, например, дополнительно занимаюсь педагогикой Ментесории и введением ее в обычную жизнь. То есть я с этой темой объединила свою тему. И да, мы, с одной стороны, конкуренты, с другой стороны, мы партнеры. И ко мне ходят девочки из, от, мы, от да. них, да, приходят, и мои, мои пойдут, идут, к, ним, пойдут да. к ним, и это нам всем выгодно. И мы создаем какое-то общее да. информационное поле. Эти девочки, наши слушатели, в нем варятся. Мы придумываем каждые какие-то новые темы, и они ходят от, от одной нас в другой, так скажем мы ничего не теряем, потому что все равно это настолько глубокая, действительно, информация у нас получилась, что даже на каждом новом вебинаре каждая мама, которая уже слышала, все равно что-то новое узнает. Ага. Ко мне пришла что-то новое узнала, к ним пришла что-то новое узнала, и благодатная тема на самом деле в том числе. Настя, конкуренция есть вообще в принципе в мире? Конечно, ну, это двигатель, это помогает двигаться и развиваться. Но как быть уверенной, что, например, у тебя получится? Ну, Просто какой-то, внут... ну, во-первых, естественно, пинок наставника в нужное время, в нужном, так сказать, Дальше направлении, колечко, в нужном количестве. Да, в нужном да, количестве да. Да. да. Потому что если бы меня не допинали, в да, какой-то последний как момент, то есть я все завязла. Да, хватит, говорю, это да. такой нужный результат. Да. Да, а у меня было. двое детей, и у меня постоянная какая-то катавасия. я бы никогда не начала. Я понимала, что мне это нужно. Я уже начала, я уже пришла, я уже что-то делала. У меня уже была какая-то работа постоянная, но я понимала, что какой-то вот, какой вот, вот Драй, нужен, не это, нужен, да. нужен, да, потому что просто некогда. некогда ну, потому, его потому брать. что когда я сказала, было, да, так вот тебе две недели, больше да. дальше все. Да. Либо это, либо никак. Да. И это было сделано. Да, в да, эти две делаешь. недели, конечно, бешеный темп у меня был, но мы это выдержали, спокойно семья не пострадала по большому счету. Просто я больше в это углубилась, я стала интенсивнее работать. Mm -hmm. И потому у меня и получилось, потому что я этого хотела. Меня вовремя пнули и ну, как-то так сложилось, что у меня все получилось. Настя, Вопрос. Ощущение первых денег. Первая продажа. Что было? Как это было? И насколько это запомнилось? Просто, да? Ну, мне так интересно, что мне первая продажа была. Я летела в Стамбул подруги на свадьбу. И прилетаю у меня на почте. Значит, уведомление, что у меня оплачено, считают. Ничего себе, я тут лечу. Тут хожу по ресторанам, да, да, да, да, у меня тренинг продается Без И вашего участия. Без моего участия. То есть я уже к этому приложила какое-то усилие, писала, писала, работала с подписчиками, Аудитория, с аудиторией, но по факту да. я сижу вот, ем шашлык, а, стране, а, да. а, у а у меня в другой стороне, а у меня да, копают да, деньги. И сначала какой-то был такой страх, что за деньги, откуда они взялись? Ну, учитывая, что я пятый год в декрете, ну, да, да, да. откуда деньги-то, в общем-то, ну, да. уже это ощущение потеряно, что у меня могут быть деньги Свои личные. мои личные, да, меня не ограничивают муж в деньгах, но мои личные, конечно, у меня появились за последнее время долгое первые, да. И я сначала так боялась немножко, откуда взялись, что с ними делать, как? Вот, вот да, карточка, где да, да? вот карточка лежат мои, это было, конечно, дельное ощущение. Но ну, а второй раз у меня я еще лучше сделала продажу, у меня еще больше было. Да. И я Сейчас уже действительно ощутила. Чувствуешь, что ты это уже не отпустишь? Что это действительно твое, тебе нравится, есть результаты, есть мамочки, которые тебе благодарны? Я так как не посмотрю, там очень много отзывов, именно качественных отзывов, У -у -у. не просто на отписку. Действительно, я видел, что происходит на вебинаре. Это был действительно. Э -э симбиоз тебя и аудитории, это было действительно классно. И это было первый раз, до да, которого вот да. ты делала, да? я думаю, что на тренингах происходит то же самое, и поэтому такие результаты, такие отзывы, да. ну, и в связи с этим и приток денег. Не может так, вы не можете продавать там пустой воздух и думать, что это продаст и вас принесет денег. Это действительно должно быть качественное и э, нужное всем. Тогда да. это будет работать. Да. Я ощутила вот именно, что я получаю столько, сколько отдаю, у меня вот этот вот баланс хороший, я понимаю, что я качественно отдаю и, и качественно сейчас получаю получается это. другое, сейчас ты обучаешься все больше и больше, и дальше будет еще больше приток денег, потому что больше расширения информации да. и того, что ты можешь отдать. Поэтому все закономерно. Чем больше вы отдаете в мир, тем больше вам приходит. Но для того, чтобы отдать, вам нужно еще самим наполниться. Поэтому да. сейчас происходит в двух направлениях. Бизнес-обучение и обучение по программам, которые ты хочешь развивать. Да. Отлично. Самое главное, желаю, чтобы... Не, не останавливалась, только вперед. но ну, действительно, уже деваться некуда, уже да. все пошло, дальше будет лучше. Девочки, я вам э, советую обязательно не сдаваться, обязательно идти дальше и, конечно же, вовремя получить тот пинок, который вам нужен. Потому что без пинка может ничего не образоваться. Вот. С вами была Анастасия Писаревская, я Юлия рыши и проект Валим из офиса. И не сдавайтесь. Пока-пока. Узнай, как девушки начать работать на себя,